Товарищи офицеры и генералы, дорогие ветераны, уважаемые гости. Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества. 23 февраля по праву считается праздником, профессиональным праздником военных, для которых ратная служба стала призванием и делом жизни. Однако во все времена защита Родины – была высоким, нравственным и гражданским долгом каждого гражданина нашей страны. Оборонять свою землю, свой очаг в России поднимались всем миром, от мала до велика, и потому этот праздник поистине общенародный национальный праздник. За свою тысячелетнюю историю Россия вынесла немало жестоких и кровопролитных сражений, но она всегда умела себя отстоять, защитить. И всегда на ее защиту первыми вставали мужественные войны. И сегодня самые теплые слова благодарности ветеранам вооруженных сил, героям великой победы, победы над нацизмом. Вы отстояли право нашей страны на суверенитет, на свободу. До конца выполнили благородную освободительную миссию. Избавили другие народы от порабощения и насилия. Мы чествуем солдат и офицеров, которые в наши дни продолжают славные традиции российского воинства. В трудный период становления новой российской государственности на ваши плечи легла ответственность за сохранение территориальной целостности нашей страны. В период, когда международный терроризм не раз пытался испытать на прочность единства нашей многонациональной Родины, вы надежно защитили государственный строй покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. И, конечно же, мы поздравляем с приближающимся праздником курсантов военных вузов, кадетских корпусов и суворовских училищ, всех, кто в учебных классах и на полигонах упорно осваивает науку побеждать и готовится встать в строй. У них есть на кого держать равнение. И я убежден, что молодое поколение защитников Отечества будет достойно нести свою службу по обеспечению законных национальных интересов России. Сегодня кадровое укрепление вооруженных сил приобретает особое значение. Да, немало российских мужчин получили армейскую закалку на срочной службе. Однако решать боевые задачи нового поколения должны настоящие профессионалы. Поэтому самое серьезное внимание будет уделено качеству военного образования. И речь идет не только о высокой профессиональной подготовке военных. Не менее важны сегодня вопросы повышения уставной дисциплины и ответственности командира за выполнение поставленных задач. Необходима и воспитательная работа. Важен общий культурный и нравственный уровень в войсках. Особо подчеркну будет продолжена работа по укреплению социальных гарантий военнослужащих. В течение ближайших нескольких лет предстоит снять значительную часть жилищных проблем. Планируется последовательное повышение денежного довольствия и пенсий военных пенсионеров. Новые возможности появятся у военной медицины. В целом государство будет и впредь стремиться создать своим защитникам достойные условия для службы и жизни, условия от которых прямо зависят боеспособность армии и флота, востребованность и престиж самой воинской профессии. Уважаемые друзья, современная Россия – это открытое, миролюбивое, демократическое государство. Мы никому не угрожаем и не намерены действовать с позиции силы. Нам нет нужды навязывать свою волю другим народам. Однако и в сегодняшнем мире есть немало тревожных вызовов и угроз. И потому мощный боевой потенциал нашей армии остается важнейшей гарантией как национальной безопасности, так и поступательного развития России, а в глобальном масштабе служит ощутимым фактором международной стабильности. Сегодня перед вооруженными силами стоит ответственная и сложная задача, и новой долгосрочной стратегией развития до 2020 года предстоит стать основой качественной модернизации армии флота. Они должны полностью отвечать современным требованиям, а значит быть мобильными, обладать высокими стратегическими и тактическими возможностями. При этом новое оружие будет разрабатываться на базе самых современных технологий. Подчеркну, Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений, но на развитие военной инфраструктуры вокруг нашей страны, на потенциальные угрозы безопасности будут найдены адекватные ответы. И в заключение хочу еще раз поздравить ветеранов, всех военнослужащих и гражданский персонал вооруженных сил с наступлением праздника, с приближающимся праздником Днем защитника Отечества. Прошу передать мои самые теплые поздравления вашим родным и близким, всем, кто любит и ждет вас с боевых дежурств и дальних походов, кто бережет тепло в ваших семьях. Все они по праву делят с вами радость этого праздника. Желаю вам здоровья, новых успехов в службе на благо Родины. Спасибо.